Ahora mismo tenemos que gran oportunidad con esta gran oportunidad. Vamos a compartir la pantalla. Yo Una de las cosas que más me impactan en este proyecto, более важные вещи, которые меня привлекают en este proyecto, ¿Es que cuando tú comienzas a tener resultados en este negocio? начинаешь получать результаты в этом бизнесе? Realmente te da salud. Realmente te da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Y hoy soy una persona completamente diferente. realmente tú comienzas a viajar, tú comienzas Realmente, tú comienzas a viajar, tú comienzas a disfrutar. Realmente, tú es comienzas a tú comienzas a disfrutar. Realmente, tú a viajar, a disfrutar. Realmente, tú comienzas a viajar, tú comienzas a disfrutar. Realmente, tú comienzas a viajar, tú comienzas a disfrutar. Yo he viajado a muchas partes del mundo con esta oportunidad. Y a благодарia a esta oportunidad, yo he viajado a muchos lugares del mundo. Uno viaja y comparte, disfruta. Como si se la viaje y disfrutando. Y tengo una agenda agosto, de julio y agosto, aproximadamente. Y tengo una agenda de julio y agosto, aproximadamente. Y ir a Alemania, allá, hacer una actividad presencial. И у меня запланирована поездка в Германию. O sea, grande, Поэтому нам необходимо иметь определенность для того, чтобы нам действительно достигать высоких рангов здесь. И вторая вещь здесь важна, это деньги. No здесь нет лимитов. Есть люди, которые здесь зарабатывают две тысячи, пять тысяч, десять, пятьдесят, до миллиона долларов. Ты можешь оплатить свои долги. Ты можешь сделать другие проекты. Ты можешь получить здесь стиль жизни. Todo depende de tu compromiso y esfuerzo. Твоей, uh, y lo último son las habilidades. y lo último son las habilidades y esfuerzo. Todo Todo Todo lo que necesita para tener resultados Yeah. Имеем система uh, образования, скажем так, которая нам помогает иметь вот эти все инструменты для того, чтобы мы ими пользовались, выстраивая эти возможности. В следующем месяце у меня будет ровно 8 лет, как я нахожусь в компании Total Life Changes. Total Life Changes 23 uh, компания имеет 23 года. Эта компания одна из более важных uh, на, на уровне uh, мира. Эта каталогада в категории платину в на уровне uh, мирового масштаба. Это компания, которая с ее штаб в Детройте, Мичиган, США, может экспортировать продукт в более 190 странах. Uh, штаб находится находится в мичиган и uh, отправка продукта идет более 150 стран tiene más de 40 a nivel имеет более 40 офисов uh, на уровне мирового масштаба и более важно того что она находится в вашей стране Uh, была ситуация, uh, которую мы разрешили uh, буквально вчера. Очень много людей находятся в Германии и в целом в Европе. И продукта доставка из Штатов uh, в вашу страну uh, где-то длится от 7 дней до um, 15 дней. Но более важно того, что кроме этого, у нас uh, команда корпоративная просто превосходная. И они всегда находят, uh, ищут альтернативу, чтобы получить результаты. Одна из это количество мы работаем что меня привлекает больше всего, это количество индустрии, которая преобладает в этой компании. Мы имеем индустрию здоровья, peso, uh, снижение веса, café, кофе, CBD, uh, продукты CBD, ароматерапия, uh, сексуальное здоровье, Y por último, lo que nosotros hacemos es negocio de este lugar. Y el último es el doméstico. Cada una de estas industrias son individualmente millonarias en el mundo del negocio de marketing. Y cada una de estas industrias tiene esta, un uh, nivel uh, multimillonario. Uh, si ustedes si usted ven si usted la visión, cada una por separado son de las más grandes del planeta por separado. Uh, по отдельности каждая из них uh, как бы очень большая, огромная. Es que uh, что меня привлекает здесь, что каждый продукт, он очень востребован. Uh, здесь люди используют продукт и uh, делают бизнес одновременно. Y ese es el verdadero negocio que tiene total life changers. Como es una compañía de venta directa y también de multinivel. Esta es la Cada vez que la gente consume el producto, la gente lo sigue consumiendo. Y como tiene múltiples variedades de productos, и так как имеет uh, разные uh, разные виды продукции, и no люди используют продукцию, uh, делая и не в зависимости делая бизнес или нет. И это реальный бизнес Total Life Changes. Здесь у нас продукты uh, по снижению веса. Uh, более важный продукт компании это uh, есть пять продуктов, uh, этого разных продуктов. Но сейчас есть у нас 25% с пакетом, который но в конце я покажу, на данный момент есть акция 25% скидка именно на этом продукте. Я покажу в конце. El, el azote, que que Каждый раз, когда используешь этот продукт, очищаете свой организм. Это продукт, который помогает вам очистить ваш организм изнутри. No этот чай, он не снижает вес. El que que el cuerpo, То, что он делает он очищает организм. Natural, uh, он это делает натуральным способом, поэтому ты теряешь организм. И а ты учишься организм. И Только, ты вот Porque te limpia todo el intestino, te limpia todo el sistema digestivo del cuerpo. Porque te se limpia. ¿Si tú quieres perder peso de una manera espectacular? Si tú quieres perder peso de una manera espectacular. Si tú quieres perder peso de una manera espectacular. Si tú quieres perder peso de una manera espectacular. Si tú necesitas perder peso de una manera espectacular. Si una tú perder ты можешь потерять около 30 фунтов в день, если использовать продукт. То, что здесь превосходно в этом продукте, то, что теряешь весе, но не удаляет жир в теле. В моем случае у меня 50 килограмм минус. Yo no tengo arrugas ni, ni flacidez en mi cuerpo. No tengo ni, arruga. No tengo arruga. No tengo arruga. No tengo arruga. No tengo arruga. No que arruga. No tengo arruga. No tengo arruga. No tengo arruga. No tengo arruga. No tengo arruga. No tengo arruga. Tenemos pastas tenemos NutraBoost que es un multivitamínico líquido es ese producto es el primer producto que hizo Total Life Changes es el primer producto que la campaña una persona cuando consume nutra, le aumenta, cuando una nutra le aumenta la defensa en más de un 700%. Когда человек пользуется нутробустом, он повышает свою иммунную систему на 62%. 2020 В 2020 году, во время пандемии, продали около 20 миллионов долларов только нутробуст. У меня никогда не коснулся ковид. Ni a mis empleados que viven conmigo en mi casa. Ni a mis trabajadores que mañana se van Porque el, el, el COVID en su momento atacaba la defensa del cuerpo. COVID atacaba el inmunosistema. Este producto te sube la defensa de una manera impresionante y lo pueden tomar desde niños hasta mujeres embarazadas y envejecientes. И этот продукт, его превосходство в том, что вы могут пить дети и даже беременные женщины, и он именно повышает функциональность иммунной системы, улучшает. Все, абсолютно все, могут использовать нотрабост. No Не имеет никаких uh, негативных. Si, si tú quieres eh, elevar el sistema inmunológico. Si tú sistema Tenemos Chaga. Es espectacular. También tenemos Chaga. Te ayuda para todo. Tenemos otro producto como eh, HCR para el pelo. Также есть продукт HSN для волос, tenemos una, tenemos una proteína que se llama Matrix, que es una, un suplemento de una comida. Также у нас есть uh, Protein uh, Matrix. Tenemos eh, el pie, que es un jugo verde, un detox. El pie, un jugo verde. доза uh, ово овощей. Tenemos el Nautica, que es algo parecido al Nutramurge, etc. Uh, una de las cosas más importantes que tenemos es el café delgado. Un uh, muy importante que tenemos es el café delgado, café. Este café me encanta porque es uno de los pocos cafés que existe en el mundo para rebajar. Uh, este producto Este producto es similar al de этот продукт э, похож на чай наш. Имеет э, такие же ингредиенты. Es que hay muy, hay no té, э, просто некоторые люди предпочитают э, пить кофе или же э, наоборот чай. есть люди, которые не кофе. Да, или наоборот. Кто как предпочитает. Поэтому люди, которые не пьют чай, могут выбирать кофе и функционировать одинаково. No и результаты будут очень достаточно быстрые. Этот продукт 100% органичный, натуральный. Es, es no tiene Здесь нет абсолютно кофеина. El café normal. Pero da energía, ¿tú? No, igual, como el café. Me encanta. Me Lo tomo dos o tres veces por día. Yo pido dos o tres veces por día. Tenemos también otro producto de CBD. CBD tenemos otros productos de CBD. Tenemos productos para la cara. Tenemos productos para producto el cara. Tenemos jabones. Tenemos Tenemos Tenemos jabones. Tenemos Tenemos el Harmony, que para la depresión y personas uh, que son Son muy buenos porque te ayudan a regular la ansiedad. Очень хорошие, потому что тебе помогают урегулировать твое настроение удалить, uh, и удалить депрессию. И есть также два uh, типа uh, чая с детоксом, с uh, каннабидиолом. Есть также uh, продукты женское здоровье, которые помогают очистить uh, организм, помочь. Этот продукт продается только в этой компании. И 80% в компании работают женщины. Этот продукт помогает также очистить кожу. Uh, регулирует менструальный uh, цикл. Te, ¿Te regula también a, si tienes fibromas, ovarios poliquísticos y todas esas enfermedades y todas esas circunstancias que puedes tener en tu aparato reproductor? ¿Pomogает si hay problemas con fibromas y tal? ¿Pomogает regularse todas las Yo tengo más de 200 mujeres en mi organización que han sido embarazadas con este producto que no pueden tener hijos. У меня более 200 женщин в команде и были проблемы, которые не могли забеременеть. И благодаря тому продукту uh, este, este, получили este результаты. Este producto, este producto por, por limitado, llega, Этот продукт uh, как бы продается в момент лимитный, uh, потому что его очень сильно покупают и разбирают. Han tenido eh, pérdida de peso con Total Light de ustedes. Людей, Son personas que de ustedes mismos conocen. Personas que están en este grupo, quizás en esta llamada. Eh, люди, здесь, Son personas que realmente están teniendo resultados reales con Total Light changes. Это реально люди, которые получают реальные результаты. Даже я, собственно, мой первый результат с первых моих дней применения продукта. Это люди, которых вы знаете. я могу показать фотографии, да, по, по, например, здесь, вот, как бы, в живой. Эта, эта, эта, эта, sí, да, эта женщина тоже меня следит за мной в соцсетях, я вижу результат ее. Se вырос... se ve, se ve ella, да, здесь тоже видим совсем другой результат. Es madre, es здесь, как бы, как бы, с левой стороны, как бы, мама, а с правой как бы, дочка. O sea, cuando peso con changes, miren aquí. Да, реально, когда теряем вес и получаем такие замечательные результаты. Смотрите здесь. Смотрите здесь. Смотрите здесь. Смотрите Да, вот это человек... Он выиграл премию вместе со мной. Это Александр. Это Александр. Су лидер. Инпреционантный. Наш лидер. Эль продукт функционал. Продукт работает. И если продукт работает, люди его употребляют. И если продукт работает, люди его употребляют. И если продукт продолжает работать, то люди продолжают его употреблять. Поэтому если продукт работает, и люди продолжают его использовать, они продолжают его рекомендовать. Что происходит, когда люди начинают рекомендовать? Tenemos uno de los planes de pago más agresivos que existe la industria de network marketing. У нас очень Le llaman el plan 50-50-50. называется plan 50-50-50. Nos da el 50% por reclutar. Нам no 50% за рекрутирование. Nos da el 50% por recomendar. Нам дают 50% за рекомендации. Y nos da el 50% por nosotros ayudar a otra persona que desarrollen Y nos dan 50% por el hombre que nos ayuda a desarrollar. Lamentablemente esta presentación hay que hacer algún cambio. Esta presentación ha hecho un cambio. Porque el plan de pago que tenemos ahora, que le voy a prestar en este diapositiva todo soletudo. Porque aquí se han hecho pequeños cambios. Porque en el plan anterior, Потому что uh, предыдущий план имел 5 uh, бонусов. А бонус. на данный момент он имеет 7 бонусов. на данный момент Total Action платит больше. O sea más То есть ранее мы имели более агрессивный план. И на данный момент сейчас еще более агрессивный. No muchos, mm, это не то же самое, как говорить, а одно из самых uh, больших. Но es que no, это действительно план, который более всего дает выплаты на уровне o sea, um, мирового o sea, рынка. То есть, если ты у тебя есть проект, который работает с реальными, Поэтому если uh, вы развиваете проект с людьми, которые действительно работают на данный, данный рынок, я думаю, что никогда не видели такого подобного плана. Personas que decidan desarrollar esta oportunidad. И этот план дается лишь eh, тем людям, которые действительно принимают решение развивать бизнес. И бонус номер один – это бонус для и первый бонус – это uh, прямые продажи. Cada, uh, каждый раз, когда ты кому-то рекомендуешь продукцию, uh, компания тебе каждый раз платит 20 долларов. Uh, человек может платить uh, карточкой. Con, con PayPal. И через Paypal con, con de TLC, А также uh, применяя uh, кредит, кредиты и бонусы, которые дает компания de, de regalo, И также есть подарочная карта, которая дает, uh, предоставляет компания Компания отправляет продукт Более чем 120 стран Y tú te ganas una comisión de 20 dólares. Hay personas que ganan de 100 dólares. De no hay personas que ganan de 100 dólares. Hay personas que ganan de 100 dólares. Hay personas de 100 dólares. Hay dólares. Hay personas que ganan de Hay personas que ganan de 100 dólares. Hay personas que dólares. Hay personas que ganan de Hay personas que ganan de 100 Hay personas que ganan de dólares. Hay personas que ganan de de это, uh, bonus, uh, G5. Cada vez que tú pones cinco clientes. Cada clientes. Uh, la compañía te regala un bono de 50 dólares. premio dólares. O sea que en vez de ganarte de uh, dólares. gana dólares Te gana 30 dólares por cada producto. Ты зарабатываешь 30 долларов за каждый продукт. H, es Это только в такое Есть, aquí, есть uh, такой бонус, быстрый старт. А тебе компания платит 50% за, от uh, баллов ah. каждого пакета ahora mismo hay un, hay un paquete especial que es el paquete 25 que te lo voy a explicar ahora сейчас hay tiene, tiene una oferta limitada de un 25% de descuento por el día de hoy es un paquete que cuenta 299 299 dólares Es un paquete que te da 25 sobre DT y 25 instantáneos. Te da 25 пакетов AYASO-T y 25 T instantáneos. El kit de inicio te sale gratis. Y la uh, registración, y todo, te da un Y a la vez tiene un 25% de descuento. Y en el de 25 de es el kit que la compañía está promocionando actualmente, pero lamentablemente es hasta hoy eh, o hasta no hasta mañana creo eh, la ofertan. Ya do más que dos a trushniva Así que aprovechen eso todo lo que son nuevo. Por eso los momento. Y lo que son viejos pueden comprar este kit. И те, которые уже находятся в этом бизнесе, тоже могут купить этот кредит. Mm, дает он 200 баллов uh, активности. И автоматически дает ранг G5. На uh, данный момент это самый лучший uh, вариант пакета. Здесь есть uh, 6... Uh, Это бонус, бинарный бонус. No Он, компания платит до 25%. De а на данный момент компания платит, платит до 35%. Чтобы вы eh, имели представление. 100 personas debajo de de tu código 100 personas que están bajo tu directamente no 100 personas que tu busques directamente no 100 que tú vamos a poner que Rafael Alexander Olga yo entre todos pongamos un equipo de 100 personas nosotros 100 Aquí hay 25 personas en esta llamada. 25 Si cada uno de ustedes busca uno, son cincuenta. Si Si cada uno, 50. Si eso 50, cada uno busca uno, son 100. Si cada uno de ustedes busca uno, son cincuenta. Si que uno difícil ustedes cada uno Si eso pasa entre hoy y mañana, если это произойдет между сегодняшним а, и завтрашним, van, van появятся люди, которые будут зарабатывать более 50 тысяч долларов в год в этом проекте. Сколько человек в Европе? Сколько людей в Азии? Сколько людей находится в Африке? Сколько людей в мире ищут возможности? Одна команда из 100 человек. Это миллион долларов или миллион евро в неделю. Это стоит, чтобы попробовать. Люди, которые ищут улучшить здоровье, самая лучшая нутрицептика, снижение веса или приобретение веса. En la, en la, en la Вы видели все на фотографии предыдущих. Si visión, Если мы поделимся этой возможностью и увидим это видение, мы не можем Repetir, por no podemos ser 100, podemos ser miles. Мы не можем быть только 100, мы можем быть тысячи. И за каждый 100 человек, dos, mes, uh, используя всего два продукта, ты можешь зарабатывать миллион. Это стоит, чтобы попробовать? Con una de las empresas mejor pagadas en el mundo de marketing. Eh, con una que una de las mejores en el Como un liderazgo único como lo tiene Alexander y Rafael y la misma Olga. Eh, y todos ustedes que están comprometidos. Y todos Yo tengo 420 mil personas debajo de mi código. Под моим аккаунтом 420 тысяч eh, человек. O sea, no tengo 100, tengo у меня не 100, у меня миллионы um, eh, людей получаются. Я нахожусь в стране uh, третьего мира, там, где зарплата составляет 150 долларов в месяц. Представьте людей, которые находятся в Германии. Que en África, que en Europa. Люди, которые в Африке находятся, persona люди в Африке, Украине, которые в Украине или в других странах. No importa, no И здесь неважно, здесь нет границ. Aquello, aquello grande, uh, все, что великое, в один момент было маленьким. И Total Life Changes на данный момент платит еще больше, 35 uh, тысяч долларов на, в неделю. Со сколькими людьми мы можем поделиться uh, вот этим видео и звонком? Proyecto, Сколько людей uh, решатся начать этот проект? Мы находим решение любых ситуаций для тех людей, которые определены. Por eso, por eso Поэтому с сегодняшнего дня мы начали эти презентации. Eso, hoy, Поэтому я начал делать эту презентацию и буду продолжать делать эти презентации. Потому что я хочу найти, я ищу людей, которые определены colocas personas en el sistema. Porque cuando tú uh, conectas a, gente a sistema, tú porque 100 personas son 50 mil dólares promedio. 100 человек, 50, dólares Pero eso es un bono limitado porque el bono por el cual yo trabajo es este. Bueno, uh, вот este es uh, el Él el 50% de lo que se gana en nuestro directo. Match, uh, matching bonus. La compañía o sea, cada vez que yo ayudo a a que se gane 100 dólares, cada vez que a y él a 100 dólares, yo gano 50 dólares. 50 dólares. ¿Tú, crees no ¿Tú crees que yo no quiero que la próxima semana gane 200? Yo gano 100. Я заработаю 100. Ты думаешь, что если следующей неделе он заработает 500? 250. Я заработаю 250. И <laughs> думаете, что Александр мне что-то скажет? И Я всегда в его распоряжении. Презентация, тренинг. Почему? Porque yo lo que se gana. Yo quiero que потому что я хочу, чтобы он рос Потому что я тоже получаю Это работает на, на всю команду И это не зависит от экономики Это решение, которое ты делаешь с Total Life Потому что мы чемпионы Ahora Alejandro escribió otro líder importante que se llama Rafael. Ahora Alexander pidió al segundo líder importante que se llama Rafael. Cada vez que él ayuda a Rafael a ganar dinero a ganar 50 dólares. Y cada vez que da un a Rafael para ganar 50 dólares. Alexander se gana el 50% que son 25. Alexander recibe 25 dólares 50%. Alexander está contentísimo con Rafael. И Александр очень доволен с Рафаэлем. Nivel, Но так как Рафаэль это моя вторая линия, я также зарабатываю 50% от его чека. Con Поэтому Александр uh, очень доволен с Рафаэлем. И, con И я доволен с ними обоими. Потому что я y yo gano 50% de cada uno. 50%. ¿Tú no crees que yo quiero que Rafael se gane 200 dólares? Rafael dólares. Porque si Rafael gana 200 si dólares, si Rafael si si si si si si si Лумен. Александр. Александр. Товарооборот. Поэтому он зарабатывает больше, чем Рафаэль. И продолжаем работать. Поэтому Рафаэль написал одной прекрасной eh, девушке, которая зовут Ольга. Lamentablemente, yo de Olga no cobro. Я от Ольги не зарабатываю. Porque mi nivel, pero yo ayudo a Olga. Но я помогаю Ольге. Si если э, Ольга нуждается в какой-то презентации, я y всегда даю. Если нужен какой-то флаер на испанском, я всегда даю. Si если нужна э, команда маркетинга, я всегда... Bueno, Olga, si gana... Не важно, потому что если Ольга зарабатывает, Рафаэль, гана. Рафаэль зарабатывает. И также, Александр. И также зарабатывает Александр. Entonces, sí, Поэтому это цепочка. No limit, Здесь нет границ. O sea, это очень важно, чтобы вы понимали. И последний бонус, это бонус образ жизни. La compañía paga компания платит 1500 долларов, чтобы ты мог распорядиться этими деньгами, как хочешь. Есть другой еще бонус, 10 La compañía, cada vez que clientes, Компания, каждый раз, когда у тебя есть 5 клиентов, La compañía te da un bono y dos registrados personalmente te da un bono de 50 dólares adicional. Y cuando tienes dos registrados, te dan una compañía. Y te da un Este es el paquete que yo le digo con la promoción. Este es paquete, con el que yo le digo Se llama Explota tu negocio. Se llama Explota tu Si tú lo compras como código cliente, como código de IBO, o de если ты переберешь пакет этот как клиент, código, Xplodes, и добавишь вот этот код, «Эксплод», автоматически получишь uh, скидку на 20%. На данный момент это самый лучший пакет следующее, что я могу сказать, это очень большая возможность. Продукт доставляется в любую uh, страну uh, мира, Европы. Доставка работает. Лидеры ищут всегда решения uh, вопросов. Yo lo único que я единственное, что хочу сказать, следующее. No Нет ничего uh, лучшего на данный момент, чем uh, Total Life Changes. Yo lo único que le decir lo total я единственное, что я сказать. что я я жизнь, я uh, я живу сейчас той жизнью, которую я заслужил. Это все благодаря тому решению, которое я принял. Que claro. Я хочу, чтобы ты понял, 100 de código, если есть человек под твоим аккаунтом, 100 человек под твоим аккаунтом, это 50 тысяч долларов год. 50 тысяч долларов в год 50, la diferencia en cualquier persona a nivel mundial. dólares ¿Quién estaría dispuesto a hacer un cambio de vida total? ¿Quién estaría dispuesto a brindar una oportunidad? ¿Quién estaría dispuesto a brindar una oportunidad? ¿Quién estaría dispuesto a brindar una oportunidad? ¿Quién estaría dispuesto a brindar una Продукт, который мы имеем, чтобы улучшить здоровье, peso, потерять вес, нутрицептика, здоровье, café, кофе, sexuales, сексуальная жизнь, CBD, продукты CBD. Я хочу, чтобы ты понял, no одно желание ничего не изменит. Una decisión lo cambia todo. Entonces estamos buscando personas que tomen decisiones. Habla con la persona que te invitó en este proyecto. Okay. El futuro comienza ahora. Porque el futuro comienza Queremos impartar la vida de más de 10 mil personas en Europa con todas las changes. У нас есть цель и миссия помочь более 10 тысяч э, людям, проживающим в Европе. Мы определены и мы решительны на то, чтобы достичь тысячу э, человек в месяцем. месяце. No 100. Не 100. Не 10 тысяч. 10 Тебе я хотелось бы быть вверху над этими десятью тысячами или внизу? Тебе я хотелось бы быть внутри этого проекта или вне? Это решение, которое тебе нужно принять сегодня. И в лидерстве что важно это делать? Лидерство, Александр, э э э э допустим, знает, что должен делать. Лидерство, каждый из лидеров знает то, что он должен делать. И de si зависит все от тебя самого э эта возможность. Это может делать тебе годы в Total Life Changes. Поэтому э используй этот момент сейчас. Porque pueda que el próximo año. Porque es el año, Tú decidas ver totalmente nuevamente. te Y te vamos a recibir con amor, bienvenido. Y te vamos con amor. Bienvenido. Pero vamos a tener más de 30.000 personas debajo. Pero ya 30 personas Entonces es mejor estar arriba con presión. Por eso es mejor estar inicio de este proyecto. И быть в начале этого проекта, no después, no antes, чем uh, сожалеть потом через год и думать, почему я не нашел туда. Gratis, uh, есть акция, которая позволяет тебе зарегистрироваться бесплатно, 25%, de 25 скидка, и эта акция лимитная. Uh, Para mí ha sido un placer esta llamada y cualquier pregunta me la puedes hacer en este momento. Muchas gracias. Para mí es una gran honra estar en este llamado. Muchas gracias. bendiciones para para todos. Éxito y bendiciones para todos. y bendiciones para todos. Éxito y bendiciones para todos. Éxito y bendiciones para todos. Éxito y bendiciones para todos. Éxito y bendiciones